Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис, представитель правовед Сибири в Иркутской области. И начинаю новую серию видео о защите паспорта СССР. То есть в, этом, в этой серии видео я буду освещать документы, которые позволяют защитить паспорт СССР при взаимодействии и контакте с органами РФ. И также позволяют понять, в чем заключается законность паспорта СССР и, соответственно, ничтожность паспорта РФ. И начнем мы серию этих видео значит, с документов, которые подтверждают незаконность паспорта Российской Федерации. Итак, друзья, начнем. Сейчас, надо выключить, тут у меня кто-то в глаза светит. Так, паспорт РФ это АУСВАЙС для перемещения по временно оккупированной СССР. Смотрите, как все у них продумано. Возьмите свой АУСВАЙС в руки и внимательно посмотрите на детали. В качестве примера берем скан чужого паспорта из интернета. Теперь странности паспорта, о которых вы не догадываетесь, но которые очень важны в юридическом плане. Итак, видим вот изображение паспорта. Так, сейчас у нас тут. Видим, что выдан паспорт отделом ФМС России. Что такое ФМС? То есть это федеральная, это миграционная служба. Миграционная служба соответственно, создано для того, чтобы учитывать мигрантов. Мы, как граждане СССР, в Российской Федерации учтены как мигранты. Второе. Имеется код. Потом. Так, подпись. Печать. Печать не соответствует ГОСТу. Так, ну ладно, сейчас по порядку до всего этого дойдем. Так, где у нас вторая страница? Вот она. Номер один. Название организации говорит, что вам выдал, что вам выдал не негосударственный орган, что вы имеете статус мигранта. Земли ведь оккупированы. Учитывая сказанное, враг продумывает все мелочи, адрес выдачи отсутствует. Номер два. Есть только некий код подразделения. Вот он мы видим. Код подразделения чего? В случае возвращения власти Советов народных депутатов СССР, что являются выборными представителями граждан СССР и действуют строго в интересах граждан СССР, всякие архивы с кодами будут уничтожены. Кроме этого, вся работа заранее переводится в электронный вид, специально для заметания следов. Полагаю, что чемоданчик у президента не ракеты запускает, а вирусы в инфоцентры, на случай Шухера. Номер три. Подпись чья, То есть, непонятно, да, кто это тут расписался. Нет даже элементарной расшифровки ФИО подписанта, не говоря уже о его должности и допуске к праву подписи. Я уверен, что это подпись уборщицы или сантехника из штатов ФМС. Это не преувеличение. В Германии, которая не имеет юридического статуса государства после победы в Великой Отечественной войне, Забыли это сделать. Решение судей подписывают не судьи. Они знают, что судят незаконно, и им грозит за это ответственность по нормам международного трибунала. Подписи ставят уборщицы. Подробнее об этом здесь, в статье «Как живет Германия». Вот можем пройти по ссылке, то есть ссылка гиперактивна. Германия не государство, а частная фирма включил фоном слушал в полуха, узнал очень много нового про германию их судебную систему полицаев и так далее вы будете смеяться но в россии ситуация практически аналогичная к германской. но у них судьи и полицаи пуганы а наши еще нет в германии например судьи не подписывают своих решений ибо нет там легитимных судей за них подписи под их решениями стоят уборщицы мойщики окон и тому подобное если судья подпишет свое решение, его запросто посадят в тюрьму. Через Европейский суд, государственных судей там нет. и частные структуры. Если им качнуть права, то они ничего с тобой не сделают, иначе им светит тюрьма. Они тоже самозванцы. Налоги платить не обязательно, все налогообложение сугубо добровольное. Налоговики сами уплачивают налоги, ибо это такие же частники. Такая вот ж, опа. Об этом и много еще о чем, что не минута, так что-нибудь новенькое. Вот есть статья. Коснись разборки с соусвайсом, как вы будете доказывать, что подпись не поддельная и законная? И чья она? Печати не по ГОСТу, любая контора вырежет безотказно. Бланк паспорта подделать или купить Чистый. Дело техники. Шлепай печать, ставь подписульку и пользуйся. Ответственности за это не будет. Это, это же Аусвайс. Номер 4. Печать липовая. Вот, мы видим. Орел на гербе смахивает на герб ресурсной федерации. но не более того. Любой нотариус, заверяющий ваш документ с печатями, откажется ставить свою подпись, если... Печать имеет дефекты, неполная пропечатка, как на фото, отсутствует геометрия печати. Имеется нечитаемый шрифт, имеется нечеткая картинка элементов рисунка. Имеются орфографические ошибки, возникают любые сомнения в подлинности печати. Имеем на фото кривую геометрию круглой печати, непропечатку, отсутствие счета с Георгием Победоносцем, одни каракули. Отсутствует ОГРН, свидетельствующий о законности существования юридического лица, в нашем случае отдела ФМС, код подразделения О ОГРН – основной государственный регистрационный номер, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, либо записи о первом представлении в соответствии с федеральным законом Российской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц. Сведений о юридическом лице, зарегистрированном до, до введения в действие указанного закона. Пункт 8. Правил введения Единого государственного реестра юридических лиц. Отсутствие УГРН говорит об отсутствии юридического лица. Дело ФМС код подразделения такой то По факту есть здания и помещения, занимаемые лицами с неизвестными статусами. Есть вывески, есть некие начальники с важным надутыми щеками но статуса юридического лица они не имеют. На всякий случай, на случай, если граждане СССР проснутся и потребуют награбленное имущество назад, при этом высшие чины это знают и понимают, остальным же это знать не положено. Придет матрос-железняк пособнику оккупанта, начальнику отдела ФМС код подразделения такой-то, и спросит, это ты сотрудничал с оккупантами и ставил тут свои подписи? А он потупит свои глаза и спросит, с чего вы это взяли? Нет, это не моя подпись, не знаю чья. Требование государственным гербовым печати. Письмо МНС России, номер 091025216 52 АН-816, по вопросу наличия на обычных печатях и штампах у Грн Министерства Российской Федерации по налогам и сборам рассмотрела письмо Министерства РФ по делам печати радио телевещания и средств массовых коммуникаций от 08.10.2003 номер 1517 16107 по вопросу необходимости использования основного государственного регистрационного номера при изготовлении обычных печатей и штампов и сообщает следующее постановлением правительства российской федерации от 17.05.2002 номер 319 об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц на МНС России, возложены функции по осуществлению государственной регистрации юридических лиц. Действующими нормативными правовыми актами на МНС России не возложено осуществление функции по определению требований к печати. Постановлением госстандарта России... Да закройся это. Так, 34-е, все правильно. <клых> Постановлением Госстандарта России от 25.12.2003 12 2003. номер 573 а, принят и введен в действие Гост р 51 2001 Печати с воспроизведением Государственного Герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования. Указанным Гостом установлено обязательное наличие на печатях с воспроизведением Государственного Герба РФ. Основного государственного регистрационного номера УГРН. Таким образом, УГРН должен указываться на гербовых печатях. Вместе с тем, обязательное наличие УГРН на иных печатях законодательством не предусмотрено. Согласно пункту 8 правил введения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.06.2002, номер 438. О едином государственном реестре юридических лиц. УГРН указывается во всех документах этих юридических лиц, наряду с их наименованием. Исходя из изложенного, юридическое лицо может указать УГРН в обычных печатях и штампах. Обязательного указания УГРН в обычных печатях и штампах не требуется. Отсутствие в обычных печатях и штампах юридических лиц УГРН, по мнению МНС России, не может являться основанием для их замены. В связи с изложенным МНС России подготовлено соответствующее письмо в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Действительный государственный советник налоговой службы РФ второго ранга М.В. Мишустин Отсутствие у ОГРН на гербовой печати в паспорте РФ говорит о поддельности, о недействительности этой печати. Отсутствие ОГРН отдела УФМС говорит об отсутствии статуса, позволяющего выдавать легитимные документы. Именно по этой причине с вашими вы выезд за пределы оккупированных земель СССР вам запрещен. Для этого надо получить иной документ – загранпаспорт, потому что в нем есть хотя бы один существенный признак, без которого вы не являетесь гражданином РФ, ибо такой страны в реестре он нет. Этот признак – место рождения». В заграничных паспортах написано ⁇ УССР. Перевожу на наш ССР. Гражданами становятся не по достижению возраста, с которого выдают аусвайсы гражданины РФ, в которых сведения о рождении отсутствуют. Гражданами становятся по месту рождения с момента рождения. Любой человек любой страны, родившийся на территории США, гражданин США автоматически. Родившийся на территории ФРГ, гражданин ФРГ автоматически. Гражданство родителей при этом значения не имеет. Свидетельство о рождении – это свидетельство о гражданстве. Только свидетельство о рождении подтверждает факт вашего гражданства, не паспорт. В моем маус на печати красного цвета есть мелкий нечитаемый шрифт, явно с умыслом изготовленный так, чтобы надписи расплывались на бланке. Военный билет гражданина СССР. Все документы, согласно информации на странице 34, Военный билет является единым бессрочным документом, удостоверяющим личность гражданина СССР. Вот можем вернуться, пока что, да, а, именно вот к этой печати. То есть видим, что размыты контуры печати, а, не, не наблюдаем тут ОГРН, даже близко, и плохо даже прочитается герб. Если мы дальше до этого дойдем до разбора ГОСТа Р 51511, который регламентирует содержание гербовой печати, но ну вы самостоятельно просто можете каждый из вас, кто видит это видео, набрать в интернете в поисковике ГОСТ r 51511 для гербовых печатей РФ и вы увидите то что, он должен, то, что должна содержать печать, и как это должно выглядеть. Соответственно, можете проверить все свои документы, и убедитесь, что печать ни по размерам, ни по наполнению ни, значит, не подходит под ГОСТ. Соответственно, если печать под ГОСТу не соответствует, печать является фальшивой. Соответственно, документ, заверенный такой печатью, также является фальшивым. Это относится и... К удостоверениям сотрудников МВД, ФСБ, там неважно, ГИБДД, у всех у них стоит э, на корочках гербовая печать, которая также не соответствует ГОСТу. Имейте это в виду. А, итак, <coughs> продолжим дальше. Пункт 1. Военный билет является с единым бессрочным документом удостоверяющим личность гражданина СССР, на на, состоящим на действительной военной службе и определяет отношение военнообязанного к военной службе в запасе вооруженных сил. Билет выдается к военным комиссариатам один раз в момент призыва гражданина на действительную военную службу. Номер пять. Фамилия, имя и отчество написаны с нарушением правил русского языка, с маленькой буквы. Видимо, у оккупанта проблемы с возможностями офисной техники или нет. Есть простое логическое объяснение, ибо в Ваус-Вайсах мелочей нет, все продумано. Написание ФО шифрует статус персоны, не гражданина, не человека, а персоны. Согласно римскому праву или так называемому морскому праву, действующему в международном поле до сих пор, действуют некоторые ограничения в гражданских правах. Например, ряд лиц не могут быть арестованы, судо, судимы, оштрафованы, лишены свободы, а от слова «вообще» а, к таковым относятся королева Британии, финансовые воротилы Сити, внутренний город Лондона, граждане Ватикана и т.п. Если в вашем паспорте написано Иванов Иван Иванович, то это значит капитус деминицион минима. То есть видим, да, что с большой буквы начинается, а потом маленькими написано. Такое лицо ущемлено в гражданских правах минимально. Его нельзя штраф, штрафовать, судить, лишать свободы. Ограничения носят вид, как при замужестве. Права супругов ограничены в части их пересечения прав прав. По супружеству. Если в вашем паспорте написано Иванов Иван Иванович, то есть мы видим фамилия с большой буквы, да, первая буква, потом прописными, а потом уже идут все большими буквами, то есть в формате капслог, то это значит капитус диминицион медиум. Такое лицо могут штрафовать, но не могут лишить свободы. Если в вашем паспорте написано Иванов Иван Иванович, как во всех паспортах РФ, то есть просто большими буквами, да, все слова. То это значит капитус дименсион максимум. Такое лицо могут произвольно лишать любого имущества, отобрать жилье, деньги, что угодно. Штрафовать свое удовольствие по надуманным поводам, произвольно лишать свободы. Так, вот мы видим бонус. На скане и на картинке нигде не заявлено, что Никитин Михаил Николаевич является гражданином РФ. Фото паспорта СССР конкретно говорит, что лицо является гражданином СССР. И видим, да, что все прописными буквами. Первые буквы заглавные идут. Сравните. Надпись на странице номер два не определяет гражданство. Это просто бланк. Надпись с вашими ФИО никак не связана, кроме ваших фантазий. Это я вам как юрист заявляю, это точно. Послесловие. Для, ваш, для правящих кланов все это не секрет. По этой причине они в ресурсной федерации только на работе. Недвижимость дети у них за границей. Гражданство тоже у большинства заграничное. Каждый еврей автоматически имеет право на паспорт гражданина Израиля. ВВП все это тоже знает. Поэтому я ему не верю. Е. Федоров тоже это знает и дурачит народ через нот. По международным правилам, все мы граждане СССР, со всеми вытекающими, нас грабят и ликвидируют. Выжидают полного вымирания народа, рожденного до 12 декабря 1993 года. Думаете, для чего? Документы времен СССР старательно изымают. Регистрировал ребенка в ЗАГСе, указал в анкете место рождения СССР. 1967 год. Клерк, клерк указал в свидетельстве о рождении ребенка место рождения отца РФ. На настойчивое требование исправить эту ошибку доказало мне, что совершила не ошибку, а преступление. Должностной подлог. Сослалось на руководство. Руководство сослалось на требования и нормативы. Это пока отложенный повод для разбирательства, но это знак и символ, который правит миром. В данном контексте слово мир означает народ. означает народ. Так, секундочку. ГОСТ Р-51511-2001. Печати с воспроизведением государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования смотреть здесь. Вот есть ссылочка. В моем аусвайсе 2015 печать красного цвета диаметром 30 мм. По ГОСТ допустимы 40 и 50 миллиметров. Пункт 3.2. Читайте пункт 3.9, из которого узнаете, что воспроизводить Герб РФ без указания ННН и УГРН могут только лица, не являющиеся юридическими. Но тут есть одна загвоздка. Статус юридического лица означает отказ от своих гражданских прав и прав человека. Над этим стоит подумать в части статусности органов ФМС по отношению к РФ. Знаки и символы правят миром, а не люди и законы. С. Конфуцией. По этой причине я везде громогласно заявляю, я гражданин СССР, гражданство РФ не признаю, ибо оно фикция. Конституция РФ фикция, действует Конституция, основной закон РСФСР, действует Конституция, основной закон СССР 1977 года. Источники тут указаны. Ну вот, Друзья, мы разобрали первый документик, где коротко осветили незаконность паспорта Российской Федерации. По этому моменту достаточно много существует видеороликов. В частности, я такие записывал со своих документов. Ну, в рамках наших видеоуроков, которые я сейчас запустил, которые будут у нас освещать законность и действительность паспорта СССР, и незаконность паспорта Российской Федерации. Этот ролик явился нашим началом. То есть подписывайтесь на канал, следите за событиями, будьте в курсе. И желаю всем повышения своей правовой грамотности. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.